Мне пофигу, сколько мне лет. Важно, что я хочу делать, что я хочу творить, как я хочу жить. У вас всегда есть возможность начать новую жизнь. В любом возрасте. За пять дней я решаю те вопросы, которые люди бились годами, десятилетиями. Самый большой объем проблем – это в отношениях. Аня, ты первая слышишь о том, что я сейчас сказал. Я посигнул, на саму суть психологии. И я очень рада наконец-то с вами вот так вот побеседовать спокойно, без каких-либо отвлечений. И, и не такой... по интернету. Да, и не по интернету. А, вас называют мастером счастливой жизни. Какой смысл вы вкладываете в это определение и что это значит? И, и каково это быть мастером счастливой жизни? Ну, меня радует в этом названии то, что... Это не я себя назвал, <свят> это пришло со стороны, и я подумал, ну и согласился. В принципе, готов. То, что Почему я подумал? Потому что это еще и ответственность. Я всегда, вот я пишу книги, там что-то выпускаю, продукты, я всегда понимаю, что это ответственно. Если я в чем-то говорю, то это за это нужно отвечать. Это первое условие «Мастера счастливой жизни».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 Просто многие люди, вот у них есть это желание сделать что-то такое, чтобы это что-то изменило мир. А вы это уже сделали. Вот мне было интересно, как, как вот с этим вообще жить? Это же удивительно. Я еще ничего такого не сделала, чтобы прям меняло мир. Нет, ты ошибаешься. Ты тоже сделала, делаешь. Хотя бы ты, хотя бы, я не говорю о твоей личной, личном творчестве, хотя бы то, что ты делаешь... В моем пространстве ты пропагандируешь, ты несешь людям, ты очень много делаешь. Ты несешь э, дальше все то, что я творю. Это тоже очень важный процесс, потому что кто-то должен быть руками, ногами и глазами. Э, и я благодарю тебя за это. Поэтому не применьшай свою, ты тоже, при, наверное, преуменьшаешь свою роль в этом мире. Потому что то, что мы несем, вот мы с тобой, я не говорю там про всю команду, а вот то, что мы с тобой несем, это очень много. Это очень много. Анатолий Александрович, вам сегодня 72 года. Прекрасный, шикарный возраст, день рождения. Вы прекрасно выглядите, ведете активный образ жизни, деятельность, работа, проекты, семья. дочки Анатолия Александровича 8 лет. Просто вау. Для многих ваших ровесников это абсолютно недостижимое... История. В чем ваши правила жизни, в чем ваши секреты, чтобы а, прийти к тому, что вы имеете сегодня. А вот смотри, ты сейчас сказала слова абсолютно недостижимые для многих. Нет, вот оттолкнемся от этой э, фразы. Почему? Потому что многие как раз на этом опираются, и для многих это. Точка отсчета, а точнее четко точка закрытия их жизни. Они считают, они подвержены вот этому мнению, общественному мнению, что после там, 50 должен выглядеть так, иметь столько-то на такой-то набор проблем, как врачи говорят, ну, а что, а чего вы хотите? Это возраст. Да. Вот многие живут на этом. И это останавливает а меня ничем не остановить. Вот я всегда шел по жизни и иду за флажки. И за флажки возраста тоже. Мне пофигу, сколько мне лет. Важно, что я хочу делать, что я хочу творить, как я хочу жить. Я не, не обращаю внимания на свой возраст. Это, это где-то там да, идет что-то, там тянется сзади, но это, это, его, это проблемы возраста, но не мои. Условности, да, такие? Да, это условности, потому что это, это не, поверь, это не какой-то там пафос, это, это действительно я так живу, для меня нет предела, для меня нет ограничений, для меня нет авторитетов, которые говорят о том, что ты должен там… На покой. Да, на упокой, на упокой. Не, ну правда, для меня вы просто некая ролевая модель, и для меня вы человек, который расширяет границы. И я думаю, а почему нет? Анатолий Александрович может, а почему бы и нет? Да, вот я обращаюсь к ровесникам своим, и тем, кто идет за мной, и тем, кому за мои годы. друзья. Идите за пределы. Идите за пределы всего. Забудьте про эти все установки. Забудьте, что вы должны болеть. Вы можете быть здоровыми в любом возрасте. Я свою маму вот помог ей так э, поверить в это, что она 87 лет, она приседала 50 раз. Кто из молодых это может сделать? То есть она занималась собой. Полтора часа в день она занималась ежедневно зарядкой, обливалась холодной водой и жила до 80 лет, хотя могла уйти из жизни в 62 года. Был такой критический момент. Уже было не нездоровье полное, но она в себя восстановила. Она убрала горб, в 70 лет она убрала горб, который у нее образовался от той, той нагрузки, от той жизни и от бухгалтерской работы 40-летней бухгалтерской работы. А убрать в таком возрасте, в костях, произвести изменения, и это можно. Поэтому, когда приходят люди, даже в более молодом возрасте, чем я, и начинают жаловаться, ну, это, конечно, грустно слушать. Грустно, друзья мои. Мои... Как говорится, ровесники, да грустно слушать, если вы начинаете как-то объяснять, что вы нездоровы. Грустно слушать, что вы как-то пытаетесь объяснить, что вы так живете. Это ваша лень. Это ваша нечестность с самим собой. Это ложь самому себе и всем, что вы старый. Это ложь. Ну, это выбор определенный, да? И Страдать. это выбор. Ну, Выбор-то, я считаю, ненормальный. Вы же хотите помочь своим детям, внукам. И чему вы, что вы им показываете? Свою дряхлость, свою неспособность изменить свою жизнь? Покажите другое. Имейте в виду, друзья, это я вот специально обращаюсь для всех, всей этой аудитории, да и для молодых тоже, что у вас всегда есть возможность начать новую жизнь. В любом возрасте. Я в 50 лет написал только первую книгу, а сейчас более 40. В 50 лет? Ну и так далее. В 64 года я родил дочь. Причем я готовился к этому очень серьезно. и Классная дочь и так далее. То есть это не просто случайность там-то, а это целенаправленный мой шаг, который раздвигает границы. И так далее. То есть и это не предел. Я не говорю, что я один вот такой. Действительно, достаточно много на земле примеров. Посмотрите только, захотите и найдите для себя какой-то путь, который позволит вам жить долго и счастливо. И это самый лучший подарок детям, внукам. Да, подтверждаю. Потому что когда родители, родителям плохо, тебе не может быть тоже хорошо, потому что дети тоже переживают, это все тянут, и это... Конечно. дисгармония уже получается в этой семейной системе Хорошо, Анатолий Александрович Коля, мы затронули тему здоровья. А у вас тоже есть потрясающие результаты. Более двух тысяч человек прошли ваш онлайн-курс генетическое здоровье. и Там какие-то совершенно удивительные результаты исцеления неисцелимого вообще омоложения, и просто в жизни у людей потрясающие изменения. Вот как вы тоже оцениваете еще и вот эту победу свою, вот этот результат? Вы предполагали, что будет э, так масштабно это все? Дело в том, что это не просто продукт. Это мощнейшее соединение физических, биологических возможностей человека с духовными, энергетическими. Такое соединение, такой резонанс, который дает уникальный результат. Это моя целенаправленная программа. И это только первый продукт на этом пути. Я планирую создавать продукты вот такого же синтеза, биологического, медицинского, там, физиологического, психологического, энергетического, духовного, вот на этом, на синтезе всего этого получается вообще супер. Сейчас как раз это, я считаю, тренд. Поэтому я буду разворачивать этот проект, и это начало. И ты знаешь же, я запускаю проект «Здравница», а он полностью основан именно вот на таких прорывных проектах, на таких прорывных продуктах. И здравницы, наши здравницы, вот, которые мы сейчас запускаем... Это сеть оздоровительных Да, сеть оздоровительных, оздоровительных омолаживающих центров. центров. Вот сейчас мы уже в конце октября, в начале ноября введем будет открытие в Санкт-Петербурге первого такого э, центра омоложения красоты. Э, затем где-то э, в, э, где в январе-феврале будет открытие второго в Санкт-Петербурге центра, это уже центра холистической э, медицины, это здравница, э, это все еда, под эгидой, здравница Пальмира у нас вот э, в Санкт-Петербурге. Дальше. У меня уже начался э, проект ⁇ Здравница отношений ⁇ Стоялся первый поток на Алтае в санатории Белокуриха. Это некий групповой ретрит выездной, да? в этот раз он был на Алтае. Расскажите о результатах и о своей методике оздоровления семейных отношений. Получилось так, что там прорабатываются и оздоравливаются и выстраиваются вообще все отношения. Это отношения и с родителями, и с детьми, и с коллегами и производственными. Весь спектр отношений. То, что меняется сам человек. Mm -hmm. И э, вот э, родилась-то эта идея очень давно, еще 20 лет назад. Я хотел создать такую здравницу отношений, видя, как много в этой важной теме, с архиважной теме отношений, как много там проблем. Когда, это же вообще... Это Самый большой объем проблем – это в отношениях. Это вообще-то самое главное, ради чего человек идет на землю. Именно через отношения раскрыться как личность, раскрыть свою духовность и так далее. Потому что через отношения человек рождается, через отношения он развивается, он растет. То есть все идет через отношения. Через отношения он трудится, творит. Бизнес и прочее. Все это отношения. Политика – это тоже отношения. Поэтому отношения – это основа жизни. Здесь надо, наверное, говорить о методе. Это не методика, это метод. Причем метод, который ноу-хау. Авторский метод, который можно… Вот ты знаешь, вот все, что было, допустим, ранее, вот «Материнская любовь», книга, допустим, вот это вот, то, что ты упомянула, «Генетическое здоровье», Курс. Это, это цветочки, а вот этот метод ⁇ это уже продукт более высокого порядка. Такого еще не было в истории. Опять, но это даже больше, чем генетическое здоровье, потому что генетическое здоровье ну, решает вопросы здоровья. Да, до седьмого колена, там прочее, там много всего-всего-всего. Очень э, мощный процесс. Но а вот этот продукт, он решает вопросы всех отношений человека в жизни. То есть меняется вообще формат жизни, меняется концепция жизни. То есть по-другому можно построить жизнь. Гораздо легче, проще, чем это происходит сейчас. Сейчас же все мучаются, сострадают. Огромный огромная, развитая, многоотраслевая уже наука, психология. Она, каких только нет там ответвлений, потому что жизнь охватить одной какой-то методикой невозможно. Поэтому она плодится, плодится, психология, ну, как, как говорится, психология развивается все более и более, а больных все больше и больше. Поэтому э, дело не в этом, дело... Я нашел путь, который, представляешь, он отменяет психологию. Так, так, так, так, Я это говорю впервые. Я вообще об этом не говорил, но скоро я об этом буду говорить. А Я говорить открыто. Я понимаю, что это вызовет в мой адрес. Но мне нужно накопить результаты, показать, что за пять дней, за пять дней, я решаю те вопросы, которые люди бились годами десятилетиями. Посетили множество психологов, тренингов, прочитали множество книг и посмотрели много э, вебинаров. И они приехали ко мне с нерешенными, теми же нерешенными задачами. И мы за пять дней все это решили. И все, все просто в шоке от того, что как это все просто. Почему в эту сторону никто не смотрит. Вся психология смотрит в одну сторону, а я посмотрел в другую. Как вот, это по сути, опять же, мой выход за флажки. Все смотрят на материнскую любовь, как на святость и прочее. А, посмотрите, подожди, что-то здесь не то. За этой святостью кроется какая-то еще проблема. И я увидел эту проблему. И тогда же, я же помню первые реакции на мою книгу. Ее же не хотели издавать даже. Как это так? Материнскую любовь. Вы посягаетесь на, свя на святость материнства. Понимаете? То есть, э, но тем, А потом-то это оказалось уже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 Есть ли эта тенденция сейчас, вы замечаете, что люди как будто просыпаются? То есть базовые потребности чуть-чуть закрыты, да, относительно сытое время есть, что надеть, что покушать, да, уже как-то более-менее, и люди пошли вот в поиск этой духовности. Что есть предназначение и что открывается на ваших ретритах при открытии «Завес Да, тема предназначения сейчас, как говорится,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 Материнская любовь, генетическое здоровье, здравница, все это все больше уходит в тему целительства, нежели, например, как принято вас представлять в титрах на конференциях, да, психолог и писатель. Но сейчас э, я все больше вижу в вас целителя, целителя душ, целителя людей. Как вам такая миссия? Вам откликается это слово? Потому что в 90-е оно было опорочено разными шарлатанами. Ну, кстати, вообще начинал как целитель. Причем целитель достаточно эффективный и целитель тела в первую очередь. Потом я стал подниматься выше и целитель души, психики, там, духа и так далее. То есть пошло-пошло. Потом я в, ушел от целительства тела, а перешел в целительство вот такое мировоззренческое духа и души, что ли, вот этого уровня, этого плана. Отсюда и книги, и прочее, все вот это, все-все, по, по сути, почти вот 30, ну, около 30 лет, я а занимался именно этой частью. А целительством тела постольку-поскольку, потому что, когда приходит человек с проблемами отношений и прочее, как правило, у него есть и физические проблемы. И они исцелялись, я не акцентировал на это внимание, но они исцелялись по ходу решения задач отношений. Потому что через отношения можно все вылечить. Вот. Но э, все-таки, Целенаправленное исцеление там, на физическом плане, оно очень эффективно. И сейчас ты правильно подметила, что я, в общем-то, потихоньку разворачиваюсь снова к целительству, но целительство уже на другом уровне. Это другой виток. Виток э, обретенных других знаний, опыта мировоззренческих и так далее. Ну, я другой, и целительство другое. Но ну, вот хотя бы тот же продукт генетического здоровья, это вот продукт э, уже современного целительства. Вот эта э, практика, этот метод, который я сейчас предлагаю в здравнице отношений, это другой тоже уровень э, исцелительства. Но и прямое целительство физического тела тоже для меня. Открыто было всегда, просто этим я мало занимался, потому что был занят больше другими вопросами. Сейчас я буду и этим заниматься. Поэтому в здравницах отношений, я говорю, будут у меня приемы, будут мои консультации и будут целительские сеансы. Ну а как вам вообще называть себя целителем? Можно ли сейчас вас называть целителем? Или, и, или это не то слово, или надо еще подумать какое-то название этой миссии? К сожалению, это слово действительно немножко опорочено. Да, оно... <смех> Кашпировский. Да, да, да. Там... Сядьте перед телевизором там, и так далее. Вот. Но хотя я признаю эффективность всех этих методов, чем оно мне не нравится. Есть элемент, не нравится. Чуть-чуть. Тем, что к целителю идут за таблеткой. Привыкли идти за таблеткой. Раз ты целитель, исцели меня. Я плачу, ты исцели. Точно. Вот это вот такое потребительское отношение людей к целителям и испортило этот, этот, это направление. Я опираясь на другую формулу. И формулу древнюю. Главный врач, что ли, всех врачей, врач, это кто у нас? Гиппократ. Гиппократ. Mm -hmm. Так вот, Гиппократ еще когда сказал, врач-философ богу подобен. Вот я к такому целительству, который богу подобен, и который в беседе с человеком, тот пришел исцелить пятку, но уходит с исцеленной головой, с исцеленной душой и с исцеленной пяткой, причем он со головой, со сцеленной душой и с пяткой начинает жить по-другому, он уже к старому не вернется, это уже новый человек, он уже по-старому жить не сможет, вот это, вот такой процесс я хочу. Анатолий Александрович, с высоты уже своего опыта, прожитых лет, Расскажите, пожалуйста, как прожить свою жизнь со смыслом, чтобы она не была пустой, чтобы не быть этим биороботом, который просто ходит на работу, платит ипотеку, растит детей и так далее. Как прожить жизнь со смыслом? Чтобы прожить жизнь со смыслом, получить от жизни удовольствие и радость от такой жизни, нужно очень любить людей. Потому что Землю, там прочь природу любить легко, легче. А нужно учиться любить людей. И вот учиться любить людей нужно каждому человеку. Я вижу, что даже... Вот, я люблю всех людей, все человечество. Я там то, то, то. А почему у тебя дома пьяный муж, и как ты к нему относишься, ты его любишь. То есть, понимаешь, всегда находится кто-то, которого ты не до конца любишь. Или не любишь. И вот тот человек, который любит всех людей, он обрел смысл жизни, он реализовал смысл жизни. Потому что за этой любовью к людям ты находишь все. На любви к людям ты находишь свое предназначение. На полной любви к людям, всем людям ты находишь предназначение. Ты реализуешься, ты творишь, ты живешь долго. То, что ты любишь людей, и они тебя любят. Ты наполнен этой любовью. Ты здоров. Ты богат. У тебя все есть. Потому что твоя любовь к тебе возвращается всеми благами мира. Ну да, Но да. это очень непросто. Кажется, кажется так просто, а все на самом деле непросто. Но достижимо. Ты знаешь, вот э, здесь на ретрите э, были люди, у которых сердце закрыто. Ну это встречается такие Часто, конечно. Причем закрыто достаточно жестко, глубоко, Мощно закрыто. А как проверить нашим зрителям себя? Открыто ли у них сердце? Есть ли какие-то несколько критериев, чтобы вот прямо сейчас те, кто смотрят наше интервью, могли себя проверить? Открыто ли их сердце или закрыто? Какую часть жизни, вот просто посмотрите, какую часть жизни ты прожил в радости? Вот сколько дней, недель? месяцев, лет, за свои прожитые годы ты прожил в радости, радовался. Мы провели такой тест, и оказалось, что очень многие не набрали и десяти лет за все свои 40, 50, даже 60 лет этой радости. Так вот, когда в твоей жизни меньше десяти лет, Радости или вообще ее мало, еще меньше там, совсем мало, то это говорит о твоем закрытом сердце. Что он только иногда там под, под действием каких-то обстоятельств, какой-то извне любви какой-то, кто-то там тебя облагодействовал и так далее, и так далее. А водка дает радость? Что? Водка дает радость? Многие люди этим прикрываются. Да. Это может быть заменителем. Это тоже, но это иллюзия, она не дает полной радости, но, конечно, тоже, тоже это причина, одна из причин, почему пьют. Живут без радости. И находятся рогатии. Наркотики тоже. Вы много говорите о радости и о том, что радость – это самая высочайшая вибрация, без которой невозможна счастливая жизнь, что это основа. Но насколько я вижу, большинство людей разучились радоваться, взрослых людей. И как радоваться жизни, как понять, настоящая это радость или я себя убеждаю, ну там, купив себе очередную какую-то классную штуку, вещь, потратив деньги или там еще что-то. Настоящая ли это радость?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 Анатолий Александрович, вы тот самый человек, с которым можно говорить бесконечно, и это будет интересно, и такая глубина знаний, и столько историй жизни, и столько опыта у вас за плечами. Но на этом, друзья мои, мы вынуждены заканчивать наше интервью. Больше мудрости, больше информации на YouTube-канале Анатолия Александровича. Присоединяйтесь в телеграм канал тоже там прекрасное сообщество людей, объединенных общими ценностями. И приглашаю вас в Международную Академию Естественного Знания. Наши прекрасные продукты, Инстаграм да? тоже работает, тоже можно, там тоже можно многое что увидеть из моего, да. Приглашаем на продукты, друзья. Наши продукты, действительно, в Академии у нас уникальные продукты. Не потому что я такой, а потому что у нас команда такая. Потому что продукт — это коллективный труд. И один я бы не смог сотворить такой процесс и донести до стольких тысяч людей все это. Поэтому я благодарю. Благодарю тебя. Ты тоже член нашей команды. Благодарю всю нашу команду. Благодарю зрителей, дорогие мои, любимые мои, женщины, уважаемые мужчины. Желаю вам Счастливой жизни. Причем растущий, постоянно, постоянно растущий. Каждый день. Благодарю.